Саколок, Зека, как Зека, ничего секкиска странного нету. Смотри. А, банки, банки. <реклама> Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Дети, собирайтесь. Сегодня мы идем с вами все вместе на мороженое. в инстаграм. Заходите туда, подписывайтесь и смотрите на новые фотки Теперь будем дружить с вами не только на канале Ютуб, но и в инстаграм. Петинка, так твой мультик никуда не денется. Ты потом придешь и досмотришь его. Эх, Панки, не понимаешь ты ничего. Моя любопытность мне этого не позволит. Петинка, ну идем с нами. Не, ну ладно Панки, если меня не понимать, Сахарок. Ну ты, чего, там же Матенька влюбилась в Сашеньку. А Сашенька ухаживает Принеси вам. Какое ты хочешь? Так, я хочу, я хочу. Я хочу шоколадные. Но так как она очень сладкая, не тем-то его нужно разбавить. Еще я хочу, хочу, хочу. А, апельсинку хочу. А, еще. Ой, ванильку, я еще хочу. Ой, писавку, я, я просто обожаю. Эээ, -э -э, петинка, остановись. чего? А ты ничего не слипнется, а. Ты не волнуйся, я его все съем и даже глазом не магну. И еще это все петинкой закусу. Да, такая маленькая, а что есть. Эх, Залка, что ты с нами не идешь? Ну ладно, потом мне мультик расскажешь, ладно? Мне тоже интересно. Ой, свет мой зек, а ты скажи, кто на свете всех милее и белее? Ну и что-то там еще? Ну короче, я самая-самая красивая красивая. О, что это такое было? Я знаю, точно знаю. Наверное, я очень много сижу за компьютером. Но этот мультик я очень хочу досмотреть. О, начинается! Вот это серия, вот это серия. Они хотели меня на молозные взять. Как бы я могла это не посмотреть? Масенька, Масенька, не бойся. Он к тебе вернется, наверное. Ну, я так хочу. Да что это за странные звуки, а? Пойду посмотрю. Екала, ты чего меня от мутика отвлекаешь? Да что ж такое? Ты что, блокованная, что ли? Ну что ж, детки, идем кушать мороженое! Не, я бойся. Я первая, не первая. Сахар! Петинка? Сахалок, ты чего пятиш? Панки, ты слышал? Меня петинка как будто бы напользовала. Сахалок. А, вот, опять! Сахалок, ты какая-то совсем странная. Петинка твоя. Мультики свои, нудные, смотрит. И ждет свои мороженое. Посли. Ой, неспокойно мне что-то. пожаловать в Кафе Мороженое! Здравствуйте! Ну что, ребятки, вы уже выбрали мороженое? Я буду ванильное и еще со вкусом манго. А я хочу тоже два вкуса, клубничное и фисташку. А мне шоколадное, пожалуйста. Присаживайтесь, я сейчас вам все принесу. Шарик манго и фисташка. Я присяду на лимончик, а я на апельсинчик. Вот это зеркало! Куда это я попала? Какая красота! Вау. Ой, мне здесь так нравится. Нужно здесь все исследовать. Ого! Какой цветок огромный! Сохолок, зека как зека. Ничего сечки сканного нету. Смотри. А, банки, банки. Я за вами иду. Ой, Сохолок, как хорошо, что за столочку. Ты чего, боишься? Не, у меня так немножко спокойнее будет. Ну ладно. Петинка, мы уже идем! Как ты я что вы меня нашли! Погоди, погоди, задушись! Аккуратнее! Ого, Петинка, ты что здесь такое нашла? Я не знаю, какое-то яйцо. Оно такое красочное Мое предчувствие мне подсказывает, что его нужно открыть. Да, сегодня предсутствие Сахака ни разу не подвело. Ты представляешь, Катинка? Она прям слышала твой голос у себя в голове, как будто ты ее зовешь на помощь. Ого, вот это круто. Да, Сахарок, мы точно самые настоящие сестры. Ага. Ну что ж, давайте подкатим. Привет, друзья! Ну что же, давайте поможем нашим куколкам Лол открыть это яйцо динозавра. А точнее не динозавра, а шар лол конфетти третьей серии второй волны. Ну что ж, не будем тянуть. Давайте поскорее его открывать. Тут первый слой, ну, очень трудно дается. Я уже испугалась, думала, подсказки здесь нету. Итак. Вау, здесь камешек плюс барабан Что-то мне подсказывает, что куколка будет из рок-клуба Не что-то, а сама подсказка Ну что же, где наш второй слой? И второй слой лучше открывается А, у нас здесь желтый шарик и наклейки со способностями И мы переходим к нашему третьему слою Будем открывать старым методом я надеюсь, это будет не повторка. Итак, интересно, здесь микрофон или нет? И да, конечно же, здесь микрофон. Ура! Итак, совсем этот шар открываться не хочет. Значит, будем рвать. Какая-то куколка засела в этом шаре и не хочет оттуда выходить. Ну что ж, о, смотрите, у нас сразу же ленточка попалась. И смотрим первый аксессуар. А, у нас такие интересные розовые кроссовочки. Смотрите, или это кеды. Ой, очень интересная обувь. Розового цвета, с черной подошвой. А, и вот тут вот такие полосочки черные. Может быть, это шнуровка? Посмотрите, хм, здесь обувь. Это точно не динозавр, потому что они в обуви не ходят. М -м -м. Да еще такие красивенькие. Мы откроем второй аксессуар. И это? Ой, смотрите, какие очки лисички, розовенькие, такие миленькие, нежные, очень пламорненькие. Хм, ребята, зацените, это вот так, правда? Ха -ха, ты покуса на муху цецц. Поехали к следующему аксессуарчику. И это будет, как вы думаете, что это будет? Что-то огромное. Наверное, одежда. Или бутылочка. Или одежда. Или бутылочка. Ну, давай быстренько открывай. А, смотрите! Это такая вот футболочка. Футболочка платье. Ага, она белого цвета. С таким прикольненьким смайликом. И написано Baby. Такая симпатичека. Вот это да, Сахалон! А теперь ему хотят в майке. и в футболке. Переходим еще к одному аксессуарчику. Да, стоем. Ну, конечно же, это бутылочка. Вот она какая! Ха, смотрите, она беленькая, с черненькой вставочкой и с желтой крышечкой. Такая красочная веселая бутылочка. Наверное, такая же у нас попадется девочка. Ну что ж, а теперь давайте сделаем взрыв. Один, два, три. И наша куколка. Вот это да! Какая красотка! Смотрите, у нее даже вот челки есть! И они как будто рваные! А какая она прикольная! А смотрите, какая прическа! Ух ты! Какая мне красотка попалась! Такие розовые волосы! И очень интересно уложены! А здесь как будто бы косичка! Такая голубоглазая красотка! Давайте поскорее ее оденем! Ой, девочка, отдай мне, пожалуйста, видео, поставьте лайк! И не забудьте подписаться на наш канал!